Привет из Донбасса! Где-то было эти 8 лет. Блять, где я был 8 лет назад? В детсаду и в начальной школе. Вот, где я был, блять, эти 8 лет. Я сижу под ебучими бомбами. Да ебать, блять! Я тоже сижу под ебучими бомбами! Идите нахуй, люди из Донбасса! Вы, Вы думаете мне сейчас легко, суки ебаные! Блять! Я ум... он у меня еще, блять, кровать сломал!